И используют один из двух типов стратегии. Либо на пробой, либо на отскок. Также есть дополнительные фишки. Это можно задать отступ от уровня в шагах цены. И можно использовать пробой по касанию уровня. А можно сдать закрытие свечи. То есть более надежный сигнал. Но здесь вы рискуете, соответственно, что рынок может уйти дальше от уровня фрактала чем если вы будете использовать не дожидая закрытия свечи а сразу входить в сделку робот уже здесь настроен запущен, выведено окно робота и робот определил два уровня верхний уровень и ближайший нижний уровень фрактала который мы нанесли на график и чтобы в Давайте сделку он будет ждать когда рынок подойдет к одному из этих уровней. Как видите, в данном случае уровни ближайшего фрактала неплохо определяют боковик, в котором рынок находится некоторое время. И поэтому большая вероятность того, что при подходе к этим уровням будет отскок или пробой уровня. В чем заключается отступ от уровня в шагах цены? Если вы задаете некий отступ, например, 10 шагов. То все уровни будут смещаться чуть дальше от фрактала. То есть, соответственно, если вы этот уровень будете касаться, то у вас сигнал будет более надежным. Соответственно, нижний уровень тоже сместится чуть дальше. Если вы сдадите отрицательный уровень, то, соответственно, уровень будет сдвигаться вглубь диапазона и ваш сигнал появится когда еще рынок не дойдет до самого уровня фрактала очень часто случается что если вы играете на отскок от уровня то рынок чуть-чуть не доходит до этого уровня и от, уходит обратно в коридор если вы играете на пробой то для более эффективного подтверждения сигнала есть смысл наоборот тогда задать чтобы уровни были